И зафиксировали в данном случае мембрана будет выполнять две функции первую барьерную она будет разобщать устую замещающий материал от лиственно косичного лоскута что даст более длительный срок биодеградации материала и позволит сформироваться качественной костной тканью в области лунки и дефекта вестибулярного, который мы замещаем. Вторая функция в данном случае – это будет увеличение объема и толщины прикрепленной десны вестибулярной поверхности, так как твердая мозговая оболочка обладает свойством увиливочивает толщину ткани, в, ко в которой ее поместили. Ранее приготовленный замешанный островозамещающий материал – это губчат, губчатое вещество логинного происхождения, крошка, замешанная на крови, разведенной физраствором. Конденсируем лунку, все принимающая ложа заполняется крошкой вот таким вот образом. Мембрана заводится вестибулярно, укладывается на острый замещающий материал, сверху закрывается, действенно косничным лоскутом и герметично ушивается.